Продолжение фильма смотрите сразу после программы Вести. Здравствуйте! Главные новости к этому часу в эфире вестей в студии Елена Мартынова. В России наряду с городами-героями появятся и города воинской славы. Эту новость в канун Дня Победы на приеме в Кремле ветеранам сообщил президент. Владимир Путин отметил, что речь идет о тех городах, которые не просто оказали сопротивление, а проявили настоящий героизм в защите страны. Но прежде, еще до начала встречи с участниками войны, глава государства почтил память тех, кто сражался, но до победы не дожил. Репортаж Игорь Кожевин. Здесь не принято произносить речей, а если говорят, то в полголоса. Сюда приходят и люди с орденами, и просто в гражданском. Тут могила неизвестного солдата, погибшего в боях у деревни Крюкова на 40-м километре Ленинградского шоссе. Откуда и начался победный марш советских войск на Берлин. Только в прошлом году Россия отметила 60-летие победы. В июне этого уже другая дата, 65 лет, сначала Великой Отечественной. Вместе с первыми лицами государства, вечного огня, ветераны той войны. После минуты молчания, торжественные марш идут представители всех родов войск российской армии. Эта церемония уже давно традиция. Точно так же, как традиция вот такие встречи в Кремле накануне 9 мая. В Екатерининском зале герои Советского Союза и России, полные кавалеры Ордена Славы. Это возможность поздравить вас лично, говорит Путин. И поблагодарить за то, что вы сделали тогда на фронте и в Силу, и за то, что делаете сейчас. В России более 90 тысяч ветеранских организаций, которые работают и в вооруженных силах, и в школах, и в вузах. Ветераны отвечали, не быть там не имеем права. Очень важно, чтобы никто и ничто не были забыты в этот непростой период истории. Жаль, что некоторые стороны, которые стояли на пороге порабощения, забыли об этой истории и сейчас только лишь фальсифицируют факты и события. У президента для себя они ничего не просили. Говорили о стране, молодежи и много о вооруженных силах. Путин пригласил всех к продолжению разговора. Что касается э, озабоченности некоторых ветеранов состоянием вооруженных сил России, я понимаю эту озабоченность. И, и, конечно, уроки всех военных конфликтов прошлых лет, тем более уроки Великой Отечественной войны, должны нам подсказать, что нам нужно делать для обеспечения своей безопасности сегодня и в будущем. И я думаю, что будет возможность поговорить об этом поподробнее. Впрочем, на вопросы, которые звучали сегодня, президент ответил. Например, один из выступающих сомневался, нужны ли полковые священники в армии, апеллировал к зарубежному опыту. Государство никому из своих граждан, в том числе и гражданам, которые носят военную форму, не должно навязывать никаких убеждений, в том числе и религиозных. Государство в то же время должно обеспечить условия для отправления религиозных культов тем, кто это хочет делать. И в этой связи мы, конечно, можем использовать и зарубежный опыт, можем вспомнить и наш отечественный. У нас он тоже был достаточно неплохой и эффективно все работало». За Путиным многие записывали, особенно когда он говорил о принятых решениях, например, о введении статуса «город воинской славы» или о дополнительных выплатах. Вы наверняка слышали об этом. Скоро должен вступить в силу закон о том, чтобы выплачивать дополнительные денежные средства героям социалистического труда и полным кавалерам Ордена Трудовой Славы. За ними и за членами их семей сохранятся также некоторые льготы в натуральном выражении. Хорошо то, что наши, вернее, вдовы и вдовцы будут получать материальную помощь, которая сейчас выдается героям Советского Союза, России и кавалеров славы. Но а мы, вот как старшее поколение... Будем делать все, если в наших силах, чтобы наша страна процветала, чтобы было еще, еще богаче. Встреча в Екатерининском продолжалась около часа. Потом, опять же, по традиции, была общая фотография на память. И уже не по протоколу снимки группами. Впрочем, накануне праздника от таких правил можно было и отступить. Игорь Кожевин, Станислав Плетников и Антон Косимович. Вести. Москва. Венки и живые цветы легли сегодня к памятникам советским воинам в Берлине. Церемонии прошли в Трептов парке. Там находится самый известный советский военный мемориал в Германии и в Сергартене. Это, это место для монументов в нескольких сотнях метров от Рейхстага выбирал лично маршал Жуков. Здесь же прошел и первый в послевоенном Берлине совместный парад союзников-победителей. На торжествах сегодня присутствовали и непосредственные участники тех событий, ветераны из России. Покупавших в сражениях Второй мировой вспоминают сегодня и во Франции. В Париже президент Жак Ширак возложил венок в могиле неизвестного солдата у подножия Триумфальной арки. А затем по традиции глава государства объехал строй войск. Торжественные парады с участием и ветеранов, и молодежи проходят сегодня во всей стране. Ко дню победы, почти на месяц раньше срока, специально для ветеранов сегодня были включены фонтаны Петергофа. А вход в парк для них сделали бесплатным. Утром заработал главный фонтанный комплекс музея-заповедника «Самсон». А сотни туристов стали свидетелями праздничного представления, рассказывающего об освобождении Петергофа в 1944 м Праздник продлится два дня. Потом же фонтаны снова выключат и пустят только в день города, 27 мая. Сегодня в Новгородской области были торжественно захоронены останки почти двух тысяч советских воинов, найденных поисковиками. Церемонии прошли в Старой Руси и в районе мясного бора. Такое название деревни дали солдаты Второй ударной армии Волховского фронта, которая пала в этих местах в окружении весной 42-го. Это событие вошло в историю Великой Отечественной, как Волховский котел, а место, где шли кровопролитные бои, назвали долиной смерти. Всего там погибло около полумиллиона человек. За годы поисков в Новгородской области были обнаружены и преданы земле останки 80 тысяч советских воинов. Удалось установить имена 16 тысяч человек. Сегодня на нашем канале «Премьера» выйдет в эфир документальный фильм, посвященный событиям февраля 1945-го, бомбардировки Дрездена. Тогда англоамериканская авиация превратила в руины один из самых красивейших городов Европы. Погибли 135 тысяч человек. По утверждению союзников, они лишь хотели помочь советским войскам, наступавшим с Востока. Кто и зачем принимал решение о варварской бомбардировке в фильме «Алексея Денисова» сегодня в 23.10. Вопрос о воссоединении русской и зарубежной ветвей православной церкви обсуждают сегодня в Сан-Франциско. Там начал работу четвертый й всезарубежный собор, по итогам которого будет принято окончательное решение по одному из самых главных вопросов последнего времени. Подробности у нашего собственного корреспондента в США Михаила Сладовникова. Пасхальные портесные аккорды не смолкая льются из-под купола кафедрального собора в Сан-Франциско. Богослужения, может показаться, точно не прекращаются. Это время сугубой, то есть особой молитвы. На западном побережье Соединенных Штатов открывается четвертый всезарубежный собор, на котором русская православная церковь за рубежом рассмотрит вопрос восстановления единства с московским патриархатом. Единомыслие было утрачено после революции в 20-х, когда русское священноначалие разделилось во мнении, как вести диалог со светскими, то есть советскими властями. Режим, который преследовал церковь в России, он пал. Сейчас совершенно другой подход. И у нас за рубежом мы часто многие ездят в Россию, видят возрождение и мне кажется, это один из тех принципов, которые работ... будут работать как раз в пользу воссоединения. Это будет, так сказать, если можно выразиться, кулак наш. Церковная традиция, хранимая в эмиграции, ни на йоту не претерпела изменений за эти годы. Каноны, обряды, уникальная культура русского православия осталась единой. Когда другие э, группы русских иммигрантов отходили к Константинополю, а другие э, стали, становились автокефальной церковью. Мы неизменно оставались верными своей русской традиции. Два года назад глава Русской Православной Церкви за рубежом, митрополит Лавр по приглашению президента России и московского патриарха впервые посетил Москву. Тогда было восстановлено молитвенное общение двух ветвей церковных. Для того, чтобы сделать следующий шаг, вернуться к хихтористическому, то есть полному церковному общению, были созданы специальные комиссии, которые работали над деталями примирения. Наше о, пребывание в разрыве, от эм, других частей русской церкви оно временное, э, и любое временное состояние э, чает своего окончания. То есть для русской церкви за рубежом воссоединение с церковью на родине всегда было целью ее существования. Грубое слово раскол едва ли было уместным. Минувшие 80 лет русская православная церковь за рубежом всегда мыслила себя неразрывной частью церкви в Отечестве, о чем говорит первый параграф ее устава. Всезарубежный собор Сан-Франциско имеет все шансы стать историческим. Ведь единение, если будет на то воле собора, не столько события внутрицерковное. Общенациональные черты на лицо. Михаил Сладовников, Вести из Сан-Франциско. Уже в ближайшие часы в Сочи к месту крушения самолета А-320 доставят глубоководный французский аппарат, который способен не только отличить черные ящики с борта лайнера от обломков фюзеляжа, но и поднять их на поверхность. Квадрат поиска уже определен. Самописцы могут находиться на склоне подводной скалы на глубине примерно 450 метров. Накануне российский аппарат Кальмар обследовал участок дна, откуда ранее был получен радиосигнал, и обнаружил четыре пока неопознанных предмета. Сказать точно что это можно будет только после получения визуального изображения. Сегодня специалисты планировали провести подводную фотосъемку, но помешал шторм. И последнее. Триумф российского балета в Японии. С оглушительным успехом там проходят гастроли Большого театра. Таких оваций крупнейший токийский зал искусств давно не слышал. Чтобы вместить всех желающих попасть на спектакли, в портере пришлось устанавливать дополнительные ряды. Свидетелем аншлага стал наш корреспондент Дмитрий Мельников. До первого спектакля еще несколько часов, и пока артисты Большого театра бороздят просторы японского метро. До зала, где вечером будет спектакль, трупы добираются на токийской подземке. Чтобы зайти в вагон, они выстраиваются все очереди ухода в дверь, потому что на каждой станции где будет дверь. Разница культуры остается за дверьми театра. Аккомпанировать балет у Большого на этих гастролях будет японский оркестр. Но самое ценное все-таки привезли из Москвы. Костюмы привезли, мы их распаковали. Японские товарищи помогали, парили, гладили. Но не всегда производят впечатление костюмы Большого театра, особенно балет, они просто ну, трепещут. На стенах за кулисами автографы и афиши. На сцене токийского бунка «Кайкан» — зала искусств — выступали знаменитые трупы всего мира. Большой открывает гастроли балетной трупы в Японии Боидерко и Минкуса. На этот раз Солором Цискаридзе и Никией Захаровой. Постановку о жгучей индийской любви трупа Большого театра привезла в Японию впервые за 13 лет. 30 лет назад я впервые увидел балет Большого театра, с тех пор стараюсь не пропускать гастролей. Сегодня пришел специально посмотреть на Захарову. Но главное, чего ждали и наконец дождались японские балетоманы от этих гастролей, дочь фараона в постановке Локота. балет Пуни, специально восстановленный по заказу Большого театра. Успех этого балета уже был проверен на сценах Лондона и Парижа. Я думаю, что очень большой интерес к балету «Дочь фараона». Он Действительно, на самом деле, первый раз э, при, мы привезли его в, в Японию, и очень огромный интерес. За две недели, что будет идти это турне, Байдерку и дочь фараона увидят жители четырех японских городов. Большой начинает свои гастроли в Японии в самый разгар золотой недели, череды выходных, когда жители городов устремляются в путешествие или просто на природу. Но все билеты проданы и аншлаги гарантированы. И зная любовь японцев к русскому балету, можно предположить, что многие из них остались специально в городе только для того, чтобы снова увидеть Большой. Дмитрий Мельников, Алексей Печко, Вести, Токио, Япония. На этом пока все. Удачи вам сегодня. До встречи.